Да, да, да. Да, Bon so, and gravy. Oh yeah. You go, you. Yeah. You go, Не могу, не могу, не нет, все, нет, нет, нет, нет, нет, <laughs> yeah, yeah you you okay. <laughs> Yeah, <laughs> <laughs> Да, да. Ой, ты... Так, прикажи. Слаб, Свободно, когда я его... Я, я, я, слаб, я, я, я, should be Awesome. А, ну и нечисть, да, и нечисть.